Привет, с вами Амир Исламов, просили сделать видео по анимации Photoshop и я решил записать это короткое видео, где расскажу, покажу простую анимацию в Photoshop как она делается и в целом принцип ее работы Долго мусолить эту тему не буду последний раз я в блок заливал вот такую анимацию простенькую и сейчас покажу как я ее делал Тут идут у нас расходящиеся круги вокруг надписи этот цвет, надпись, и бегает стрелочка вверх-вниз. Поехали. Переходим в Photoshop. Здесь у нас готовый дизайн. Как он создавался, я уже сейчас показывать не буду. Здесь на самом деле все просто. Это обычная фотография. Сверху наложены комплекс градиентов и затемнений. Ну и плюс различный текст, бирки и круги. Что мы имеем? чтобы будем им анимировать? Во-первых, это стрелка. Детали. Вот у нас здесь находится. Да что ты будешь делать? Да, сразу переименовывайте все слои, группируйте в папке, У меня чувствует не все идеально, но все должно быть аккуратно структурировано, чтоб самим не запутаться, особенно когда делаете анимацию. Далее есть круги, которые будут расходиться. Ну и собственно сама надпись находится в папке заголовок. Что делаем далее? Переходим на вкладку окно и открываем панельку с анимациями, где нас тут. Так, так, так, сейчас найдем Фу, не туда зашел Нет, все правильно Шкала времени, вот Жмякаем шкала времени и тут появляется вот такая вот вкладочка Что делаем дальше? Нажимаем шкал, создать шкалу времени для видео Ну, если делаете для видео Будете импортировать видео, ну, можно для анимации но Мне проще для видео В целом принцип и там, и там будет практически одинаковый чуть-чуть отличаться будет панелька вот что мы здесь уже видим здесь все те же наши слои которые тут в папке они переместились сюда слева сами слои сверху тайминг сколько, сколько кадров занимает сколько кадров будет длиться у вас анимация Далее, тут есть настройки можете поковыряться все сейчас рассказывать точно не буду чтобы не затягивать видео Сверху обычный плеер, кнопка play. Включить, выключить музыку. Ну, не, не нужна, можно выключить в целом. Вырезать открывок отрыв, от, видео. Ну, ладно, здесь все понятно. Теперь самое интересное. Вот это вот, это ключевые кадры. Их мы можем двигать влево и вправо. В чем смысл? Сейчас я сделаю вот так сюда. Подвину. Смотрите, каждый кадр в анимации и видео начинается в определенную секунду. И здесь а сверху идет тайминг. Как таблица, если мы так переместим вниз. Вот, к примеру, мы хотим, чтобы надпись Заказ билетов начиналась с 15 кадра. Мы можем сдвинуть ее сюда. И, как мы видим, здесь ее изначально нету. И она появляется вот здесь. Вот. Бац. С этим, думаю, понятно. То есть мы можем по шкале их двигать. Ну и также уменьшать либо увеличивать, к примеру, только надпись будет длиться только пару секунд. Бац, исчезла. Ясно. Ой. Так вот делать не надо. Это я переборщил. На самом деле в Photoshop это как-то реализовано немножко через попу, конечно, в авторе по лучше. Но здесь она более упрощенный вариант для тех, кто в танке, ладно. На самом деле это не минуты, указано вот 1, 2, это секунды, то есть 1 секунда, 2 секунды, а это уже их половинки, здесь думаю понятно. Ну что, создадим простенькую анимацию, мне нужно чтобы цвет надписи "Моби" менялся, где находим его здесь, заголок папки все те же, вот он цвет. Изначально он будет у меня белый, затем будет становиться желтым и затем снова белым Мы ставим ключевой кадр вот сюда вот на первую секунду Разворачиваем параметры И тут мы видим как раз таки те параметры, по которым мы можем анимировать Анимировать мы можем по перспективе Надпись может трансформироваться, поворачиваться влево и вправо, про это чуть позже По непрозрачности, здесь думаю понятно Становится прозрачнее, либо совсем непрозрачнее по стилю, Стиль это у нас здесь параметры наложения, вот по всем этим стилям можно также проанимировать. И обтекание текстом, этот параметр, если честно, хрен его знает, что это такое, не проверял даже. Наверное, как-то... <с -2> не, не знаю, короче, я что то такое, не могу объяснить. Кто знает, напишите в комментариях, ну или кто проверил. Ладно. Мне нужна анимация по стилю Это нам не подходит, это нам не подходит А стиль как раз таки мы можем сделать Наложение цвета Вот, что делаем Изначально стиль у нас будет такой Как есть, белый Мы жмем ключевой кадр Бац. Это значит, что мы начали Нашу анимацию То Как только мы щелкнули на часы Photoshop понимает, что Этот парень хочет сейчас заанимировать надпись Ну или девушка Вот. Далее он должен понимать, с какой секунды наша анимация превратится в ту, которую мы ей зададим. Ну, сказал, конечно, как Кличко, но думаю, смысл понятен. Вот. Я хочу, чтобы на одной секунде, вот, поставил тайминг, цвет этой надписи менялся на желтый. Что я делаю? Я захожу вот на первую секунду и прямо могу в слоях параметры наложения, наложение цвета, ее поменять на желтый ок ок и фотошоп автоматически мне поставил здесь новую ключевую точку то есть он понял что здесь на первой секунде что-то со слоем стало не так и он уже автоматически выставил точку вот смотрите мы можем перемещаться и видеть что цвет действительно меняется щелкаем на play жх все он стал желтым Теперь я хочу сделать, чтобы, к примеру, на второй секунде надпись становилась снова белой. Возможно, здесь это не так имеет смысл, но для, показа... для показать, чтобы показать, как это работает, я сделаю. Смотрите, чтобы снова не задавать стиль на этой точке, мы можем просто скопировать первый кадр. Вот он, первый кадр, здесь наша надпись была, вспоминаем, белый. Нажимаем правой колой мыши и нажимаем «Копировать». Я не знаю, почему в Photoshop так это хреново реализовано, что нельзя просто вставить, нажать здесь прав правой клавишей мыши и вставить этот кадр, и Ctrl V тоже не работает. Мне нужно вместо этого сделать сюда и нажать вставить. Вот, теперь надпись с желтой снова стала белой. Photoshop вставил эту надпись, тут, надпись говорит точку ключевой туда, где стояла вот здесь вот ключевой кадр наверху на тайминге тайминг код вот. надпись заанимировали окей okay. что дальше дальше зафигачим эту стрелочку чтобы она двигалась вверх и вниз найдем ее на нашей панели слоев Змякаем на первый кадр вот на первом кадре она должна находиться у нас повыше поднимим здесь и к примеру на второй секунде она у нас поднимается вверх находим ее здесь детали так да, в папке детали стрелка, вот она отлично тайминг ставим вот сюда на первую секунду, потому что она двигаться начинает хотя давайте сделаем тайминг когда надпись у нас становится белой на второй секунде стрелка начинает двигаться вторая секунда жмякаем на параметры анимации и тут еще есть функции. Это снова позиция, непрозрачность, положение векторной маски и включить векторную маску. Уже другие. Для каждого типа слоя есть свои типы анимации. Они не могут отличаться. Могут отличаться друг от друга. Мне нужно сейчас движение этой стрелки. Вот не знаю почему по позиции не смарт-объекты обычные. Не всегда анимируются корректно. Если он даже предупреждает. Анимация положения слоя может не иметь результатов. Необходимо анимировать маску. Можно через маску слоя, это немного гейморно. Но я делаю как следующим образом. Я преобразую в смарт-объект нашу стрелку. Видите, уже другие анимации. И анимирую по перспективе. Жмякаем здесь. а Первый кадр. Далее ищем точку, в которой у нас стрелка сдвигается. К примеру, на последней пятой секунде и просто перемещаем ее вверх здесь вот бац готово, фотошоп сам выставил новую ключевую точку в конце, видите, потому что она изменила у нас свое положение проверим, жмякаем пробел, меняет этот свет и начинает двигаться стрелка здесь мы закосячили, нужно кадр немного сократить сюда вот, теперь нормально и последнее последнее, это нам нужно сделать, чтобы круги наши как водные капли водные капли, водные круги разъезжались по, нашей, по нашему баннеру находим, где у нас находится он? круги вот они здесь много слоев шейповых мы просто преобразуем тору Smart смарт -объект. Ну, я советую создавать либо новый слой, новый слой, да, новый файл, который будете анимировать, либо дублировать папку, чтобы не запортачить ваш дизайн. Круги, вот они. Я хочу, чтобы на первой ключевой позиции круги были изначально маленькие. Я сразу их заранее уменьшу, в такой области. Раскрываем анимации и анимировать будем снова по перспективе. Жмякаем на ключевой кадр. Первый. Пусть они у нас разъезжаются до последнего кадра. До пятой секунды где-то. Мы нажали на ключевой кадр. Ctrl-T. И начинаем увеличивать наши круги. Enter. Все. Ключевой кадр проставился. И вы можете анимировать, причем не только по одному параметру, но сразу по нескольким. К примеру, жмем на стиль. Ключевой кадр задали. И сюда. Теперь заходим в параметры наложения и выбираем наложение цвета. Пусть будет желтый, То есть изначально, когда круги маленькие, они будут желтые, а потом становиться белыми. Play. Вот они, круги. То, что они были желтые, плохо видно, потому что они были маленькие, но в целом анимация, можете поверить, она работает. Вот они. И как раз-таки простое увеличение кругов создает эффект, что они так разъезжаются и расплываются. Смотрим в более крупном виде. Как-нибудь так вот. Вот, там можно заметить, что они были желтые. Ну вот в целом и все такой вот принцип анимации вы можете сдвигать как объекты перемещать по вашему макету ничего сложного абсолютно здесь нету как все это дело сохранить ну можно экспортировать как видео нажимаем сюда правой клавишей и выбираем экспорт видео сохраняйте сейчас появится у нас окошко вот вот вы можете просто выбрать качество здесь все думаю интуитивно понятно выбираете папку сохраняете как mp4 и затем можете через какой-нибудь сервис есть в интернете сервисы преобразовать это все в анимацию в photoshop почему-то по крайней мере у меня и у многих знакомых более сложные анимации с картинками тяжелыми он их хреново сохраняет не всегда сохраняет вернее именно в gif формате в gif можно сделать конечно преобразовать кадры в анимацию так она находится у нас. Сейчас найду, найду, найду. Рабочий область. Вот, преобразовать кадры, преобразовать в покадровую анимацию. Окей. Вот, и сейчас, по сути, это панель для анимации, по, по кадры. И отсюда можно сохранить в гифку но почему-то у меня начинает глючить photoshop то есть нажимаем файл экспортировать для веб задаем gif Сейчас попробуем и жмем подождем немножко нажмем gif тут задаем качество анимации и нажимаем сохранить баннер так, рабочий стол Окей Ну, что-то, что-то вроде как исчезла панелька Не знаю, сохранилась ли нет Давайте проверим Рабочий стол оба -на. Да не уж-то Ну-ка Гифка анимируется, работает Ну, фу, ну извиняюсь, Photoshop. <смех> Получилось Но это не всегда происходит все, на этом урок закончен. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на канал. И напомню, что скоро у меня идет, идет, будет, анонсирован дизайн соцсетей уже в июле. Есть два тарифа, это стандарт и Pro. На Pro мест не осталось, но есть на стандарт. Можете перейти в блог и прочитать условия. Тут более подробно ничего рекламировать сейчас не буду. Окей, спасибо за внимание, пока.